Студия «Чигинсов Продакшн» представляет Виджей – это мастер, который изготовит для вашей свадьбы невообразимые видеодекорации, подготовить тематический контент по вашему желанию и вкусу, а также включить любой плановый видеосюжет согласно сценарию. Виджей – это профессионал, который заранее создаст анимированные логотипы, заставки и баннеры для вашего свадебного торжества. VJ – это виртуоз, который работает в тесной связке с ведущим и эффектно использует игровой видеоконтент. А его тандем с диджеем представляет собой целое шоу, наполняющее каждый музыкальный трек невероятными футажами, мультипликацией и графическими рисунками. ww.chiggenceff.com. Телефон плюс 793-189-1111